Привет, девчонки! В зоне вещания проект Валим и я, Юлия Ариш. Сегодня мы с вами поговорим о страфанном радио в интернете. И, естественно, что самым первым является страфанным радио в интернете – это конкурсы. Вот о конкурсах мы сегодня поговорим подробнее, потому что это своеобразный такой флешмоб, который очень важен в наше время для вашего сайта. Конкурсы в интернете на сегодняшний день – это обычное явление. Практически каждый пользователь сети хотя бы раз принимал участие в нем в качестве участника, а некоторые даже в качестве организаторов. Однако для чего же они вообще проводятся, в чем их плюсы и что рассчитывают получить люди, организовывавшие конкурс? В большинстве случаев все те люди, которые организовывают конкурс на своих сайтах, хотят А. а привлечь посетителей Б. А, получить много отзывов о тренинге В. А, заинтриговать людей Г. Сделать продажи естественно и заработать а, следующее. Сделать сайт интереснее, потому что чем интереснее сайт, тем он больше привлекает народа. Естественно, увеличить подписную базу и за счет посещения большого количества народа продвигать свой сайт в поисковиках. А, мне бы хотелось поговорить, где взять идею для конкурса, потому что очень многие над идеями очень и очень очень долго думают. Вот три варианта, которые я хочу вам предложить. Самое простое решение – это анализировать проводимые конкурсы, которые уже были. Но не банально копирование, а именно анализ. Для того, чтобы получить результат от собственного мероприятия, необходимо выяснить, какой способ проведения станет идеальным для раскручивания вами вашего сайта. Лучше всего изучить э, несколько конкурсов и в итоге взять от каждого понемножку. Но, конечно же, в любом случае э, правило о том, что копирование мастера для новичка является лучшим решением, вообще никто никогда не менял. Если у кого-то получаются замечательные конкурсы, то можно взять и просто скопировать, и в принципе не стоит оригинальничать. А следующий вариант, где взять идею, это можно спросить у своих читателей или посетителей сайта. Даже если у сайта есть свои постоянные читатели, они все равно посещают также и другие ресурсы сайта, поэтому у них всегда есть чему поучиться. Аудитория любого сайта – это статистически очень сильный инструмент. Вообще, это люди разных социальных статусов, разного возраста, обладающие абсолютно разным жизненным опытом. И, естественно, они читают э, все возможные сайты помимо вашего. Поэтому, если на страницах сайта обратиться с вопросом к читателям, можно получить такие идеи, которые спокойно можно начинать использовать э, сразу же, так как они действительно будут рабочими. И третий вариант – это конкурс под ключ. Этот вариант обычно используют в том случае, если вообще не хочется ничем заморачиваться и что-то придумывать и делать. То есть сразу берется все готовое и используется. В таком случае привлекаются естественно, специальные фирмы, которые специализируются на проведении конкурсов. Именно они занимаются всеми организационными вопросами и естественным э, размещением на сайте всего-всего, что нужно для конкурса. Как же все-таки нужно э, организовывать конкурс? Ну, шаг первый. Естественно, первое, что всех интересует, это призы. И они обязательно должны быть. Но подарки для победителей могут быть разные. То есть они могут материальные и нематериальные. Нематериальные это те, которые нельзя пощупать или взять в руки. Но вот, например, как у нас было, это участие в тренинге. Кроме этого, могут быть консалтинговые какие-нибудь условия, разбор проекта, составление... Ему качественного аудита или еще какие-нибудь услуги, связанные с сайтом вашим, да, например. Да и многим людям интересно иметь, именно даже получить нематериальный больше приз, чем материальный. Шаг второй – это составление правил. Здесь есть один очень важный нюанс. Сам конкурс должен быть максимально простым, чтобы участвовать в нем мог любой человек, независимо от возраста, от социального статуса. А правила, соответственно, также необходимо сделать максимально простыми. Грубо говоря, все должно быть описано простым русским языком для деревенского парня. Должны быть указаны даты, должны быть четко… Должны быть указаны даты… Должны быть четко ограничения по количеству призов, участников и так далее, так далее, так далее. Чтобы все было понятно и доступно, все условия максимально четкие и без двойного дна. Чтобы подкопаться вообще нельзя было никак. Как вариант, написав правила, можно отдать их на рассмотрение другому человеку, уточнить вообще все понятно и доступно ли это написано. И возможно он может быть что-то вам подскажет еще. Именно в правилах нужно оговаривать, кто будет принимать решение, то есть кто будет в жюри. Необходимо четко ответить на популярный вопрос: а судит кто, да? Следует расписать также, каким образом будет выбираться победитель, критерии выбора. Должны быть инструкция, которая исключит все вопросы: а что если, а что будет и так далее. Следующий шаг – это оповещение. Для того, чтобы оповестить всех необходимых сначала, естественно, нужно придумать задание. Очень популярными являются задания на саморазвитие. Людям это очень и очень сильно нравится. Тем более, что интеллектуальная аудитория, на которой обычно делается основная ставка, готова работать и делать это хорошо. При составлении заданий очень важно задействовать вирусность. Для любого конкурса наличие вирусности является э, обязательным условием. То есть каждое новое задание должно быть еще интереснее предыдущего, каждый этап более неординарным. Обязательно должно присутствовать что-нибудь смешное, такое, чтобы э, поделиться можно было даже тому участнику, который с конкурса уже выбрал. Среди заданий обязательно должны присутствовать такие, в которых участники конкурса в обязательном порядке должны будут дать ссылку на сайт, который проводит конкурс. Конечно, наивысший пилотаж – это когда они, сами участники, пишут обзор на тему вашего сайта с ключевыми словами и ссылками на этот сайт. Это будет вообще просто здорово, потому что каждая ссылка, ведущая на ваш сайт, со стороннего ресурса прибавляет вес вашему сайту в интернете. И чем больше таких входящих ссылок, тем выше сайт ваш в рейтинге «Яндекс» и «Гугл». Следующий шаг – это реклама. Основной вопрос, где ее давать. Реклама – это читатели сайта, естественно, и партнеры. Отличная реклама получается, если конкурс решили провести, объединившись, например, два сайта. Во-первых, это реклама сразу на двух ресурсах, а во-вторых, конкурс выглядит солиднее, ведь организаторов, понимаете, сразу уже как бы два. Следующий вариант – это постовые в различных блогах. Но об этом я останавливаться долго не буду сфера является являются также э, различные социальные сети, которые помогут провести сайт неплохой трафик. Э, та же самая реклама ВКонтакте, или в Фейсбуке, или в Инстаграме, или в Твиттере и так далее. Э, каким же образом это можно сделать? Э, да очень просто. Вам нужно одним из условий конкурса сделать, э, оставить три ссылки в любых социальных сетях на этот конкурс и в комментариях опубликовать. Вот так очень просто по сарафанному радио разлетится весть о вашем конкурсе. Для интернет-магазинов э, разыгрывать нужно что-нибудь лакомое из ваших продуктов. Поэтому это будет и реклама, и, естественно, привлечение аудитории. Я надеюсь, вы поняли, что устраивать конкурсы на своем сайте очень выгодно и полезно. Применяйте всю информацию, которую вам э, дала Юлия Рыши, И, естественно, не забывайте читать наш сайт valimizoffice.ru. Пока-пока.